О, прикольный так-то скин я купил На СЗшку Синяя у тебя есть? Конечно есть О, красава Я вчера, по-моему По-моему вчера с желтым... Что? Блять, в КС что-что желтый? в кс играл типа на этой вчера mm -hmm. вчера желтым с тобой играл на этой карте в кс бля надо из ука выйти зачем какой хак, господи э -э потому что я сейчас играл я и мне пришло уведомление А, Почему я? Тогда раньше не мог стрелять, ну. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. стой. Чем прикол был? Мы обменялись кулаками чего? Я тебе твой не отдал. Он теперь мой. Забирай мой теперь. Ладно, забирай. Ну ты залетаем на 3, 2, 1. Фелетовый шеф шахти. Не ребят, Ага, а -а -а. Пойдем на. Хороший день, да. решите. Мне Вережу, Шорт есть. Эти игра на выбор... Ща -ща -ща. Ага, уже убили вот эту тварь. Шорт есть. Шорт есть. Коннектор. Ушел справа на джангл. Я смотрю, помоги химии. Ну, я в него пал. Желтый. <свист> Желтый, га-га. Желтый, га-га. Желтый, Желтый, Желтый, гог, Желтый, Желтый, салфетт а, в тут в в четырех выстрелов в голову на что там по ходу зрения поставили типа подбор игры с прайм аккаунтами мой косяк а все равно бы не спасло пацан у меня нету. Праймы, go, а, а да, да почерк. Да сейчас чистера везде так. Привыкай. Что вправишь, то есть правильно. Да боже, ты CSGO такой. Да, в китайский А, нет. Я бы не сказал. Я.. И, пацан, я и играл в китайский ксго не надо мне тут. А, желтый кирусский, мне нравится, Есть. Наши есть. Наши есть. Стоять, Подъем. Джангл. Бля, не возьму больше цзэ никогда. Коннектор. минус двадцать. Коннектор. Коннектор. Коннектор. Коннектор. Коннектор. нет, окей, нет, Надеюсь, нет. не нет. Молись. Блядь, нет, нет, нет, только нет. Пожалуйста, нет. Нет, нет. Пленте он добавил, Это было страшно. Это было очень... какой не попал по тебе. Не знаю, я даже на месте стоял. Может быть потом. Пора... Вот Клю. Ну это не сы. Кстати, по мне попал, по-моему, первый. Залетаем, пчелки жужжу. ОТРЯД пчелки жужжу, взлетаем. Залетай, заплани. Сори, секретки. Фиолет, фиолетовый. Я его сам. Ну да, однако я его убил. Начал, ну, вернее, не убил, а начал стрелять. <соспит> Плентик. За 1ФК классно Я не успел! ха <с -класс> он, он ливнул! У меня так же было Видойся видосе одном Зря вы себе уходите Ой, как зря Сейчас выйдет за за...это...раздефюзит Паус. Мне иногда кажется, что... Но кажется, что... Не дефей. У меня... Паус. У меня... У и У меня... У меня... У меня... Эм, почему mm -hmm. не было ли в... ну, ну судя по тому там... и... -то... видимо видимо видимо там можно... бутылок да. сейчас будут расширить а а джанг Всё, батон, да? что, что, джанг все ботов да расстреливали еще джанг Сейчас я его убью. У вас в ебут. Террорист его. Убью ноги его. Плани оружия. Да ладно тебе. О, ну судя по тому, что теперь ни у одного бота нету пинга. Видимо у них сразу двое ливнули, и это очень хорошо. Либо они сразу начали дезаморалиться. У них на Нет рока. Подъем. У меня 10 хп, 10 хп. Заходим, заходим. Слева, слева, синий, слева. Господи, Там Господи. дуло прошло. Да, я не заметил. Господи. Ты мне это выпадил. Кому М-ку? Давай мне. А, да, Николас. зачем? Ладно. Пойдем. У меня cool пошел поток устроен. Позже. А кому еще на ЕСХП? Спина собрал у да? Бомбуша. Постринг бомбу уже. Да ты что каяшься бомбу? Хочешь рассмотреть изи? Я уже вторая катка изи идет. Ну прошлую катку сыграли со счетом 0:16, мы выиграли. Прикинь. А у меня после прошлой кадка шла 0:16, и мы проиграли. Хорошо. Походу мы у вас выиграли. Нет, просто там читер. А где, чё у нас чувак любит? Да, у нас чувак любит. Ну, конечно. Но мы без него Синий Коннекторы, джангу есть. Тихо, а мне что-то написал. Удачи, у него сейчас с компом лол. Кични! ее мясо, не трогай. Да это мой <свист> <Ё -моё, свист> ты, чё? Не написано что твое три чувак <свист> я порнулся, я тебя сейчас убил <свист> ой не убьешь, извини тебе бамп приметит на доведу нет сперва идет предупреждение, а а в... <свист> предупреждение, потом еще предупреждение, потом еще предупреждение а вот да, если я да, биваю в начале кипят? раунда, то у меня ты... <свист> кикает да. да, вот это да так что прям сейчас не получится. Да не Но ну, если не... ты хочешь, можешь мне нанести урон ножом и тебя сразу как бы банда Чувак, я брал аккаунт друга не для того, чтобы бан получать, а для того, чтобы играть, понимаешь? Мне бана на порядком уже на четыре недели достаточно, В месяц примерно. Что интересно, бана больше одной недели не дают? Я знаю. Просто прикол в том, что какие-то мудаки. Постоянно я с ними играю, а они мне кикут на сегре. Так, да, кстати, и вам выдан бан по поводу того, что вас слишком много кикнули. Да, у меня такой третий раз подряд. Прикинь. Я буду с китайцами теперь играть. Надежнее, так сказать. Хоть нихрена я их сейчас понимать не буду. Но было. Кстати, такая тема на ютубе сейчас популярна. А, типа, китайская КС? Да. Видел, Джасти играл. Там очень малая вероятность того, что читеры попадаются. Мне кажется, наоборот. Нет, он там реально, короче, можно сказать, я смотрел, ему читеры не попались. Нет, он ни одну катку снимал, он, по-моему, 10 каток снял, и ему реально вот ни один читер не попался. на чини шевели булками булками шевели залетаем залетаем да да да а, я тебя оставил. Где? В снайпере был. О, лол, через тебя попал. О, лол. О, это апсы Или она. Как бы в Кичи не убили. <связывая> Лол, по ногам попал минус 84. <связывая> Бля, ярнул по ногам попал минус 84. Криво сделать у нас бот как бы. Да. Я не думал, что он зайдет уже. Он не успеет, походу. А Ч у него с компом? Я не знаю, мне, короче, прислал у него, сейчас комп вырубился сам по себе. Да там синяя хуйня вылезла на экране. Типа, как Синий экран смерти. Да, да, да. нас короче, что-то с э, диском связано. То есть он не может винду, увидеть. Да, да, да, да, да. Типа, поврежденная память невозможно что у него этот а, штикер отключился тихо коннектор uh, дата for crash dump интеллинзинг блять диск for crash dump no. диск вроде как-то может заручиться с помощью ой, уродиться с есть диска уродиться с помощью Извиняюсь, не заметил то, что у меня бомба. У них 3 в было. Он игру запустил и катку запустил только. Сейчас он должен подключиться. Ребят, перерыв срочно. Давай. Nice. Вот я понимаю сейчас у него баб бабла Короче ребят быстро тратим свои деньги и просим у него дроп О привет Слушай дай дропу пожалуйста Да ботал дропу Раздай, пожалуйста, зеусы, там, пистолет. Ага, ты лол, Слушай, не как Пока вы приканулись, ты дурачок нахер на ты деньги потратил на них. Не, ну, негифта-туда <свист> штука хорошая. Я ее себе возьму, ребята, оставьте мне <свист> Ты дебил, негиф, покупать скин. ⁇ -мо -а, ⁇ ой, дебил. Ведьма ты! Тебя казнить надо! Какого хера, ребят? Когда мы взяли перерыв, было, было 3 секунды. Сейчас опять 12. Уже 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Хуй совсем, ребят, хуй совсем. Эпичненько так, чтоб они охуели. Я все скины выиграл. Да иди то нахуй, есть какие-нибудь скины для меня? Я понял, в а куда он, блядь, стрелял. Там, в коннекторе, блядь, сиди. Ага. Чё да, не успел. Плохо. КП на Сити, один сайд. Сити лоу. Киньте туда молотов. Нет, он зеленый лежит. Да я раньше выстрелил! Бы. Найс. Там же еще один. Вот-вот-вот. Минус два, так, так, пацан, минус два. Это как? Ты понимаешь, я в голову царился, я раньше не выстрелил, какого хуя? Минус восемьдесят, я ему дал. Минус два. Я же говорю, надо было молотов кинуть. Я ему хаешку кину. Так, ну все, я взял муху, сейчас я их разнесу, ребят, смотрите и учитесь, как меня вынес. о ох, минус 55, минус 55, ребят. Сверх упал. Теперь снизу. <связывая> Блядь, это опять-то один тащи Да не, не получится, я уже не верю в себя. пауз топ минус 54 у него ой минус пятьдесят. класс люблю свою удачу своему черт дигл. На Давай он, он, ага, где так у меня СССР А че мы не закупаемся, патрианцы? Деньги есть, вот мы закупаемся, я на башню Вот как хотите на инте Чекайте кто-нибудь, для него, данного Андер Ну, Андер, в Минус восемьдесят один Опа! Минус 82 пацаны, ну Андра один на вп. Может пойдешь на? один, тихо. В Удар 33 блять я даже авто ну блять перестрелял баный рот давайте Ты беги, беги, беги, пока крутишь бегоди На работу ты беги И меня с собой возьми а Синий, синий, сини, ты голубой на самом деле Синий, ты голубой на самом деле Голубой от а синий Беги-беги, как крутишь, бегуди. Зато да лысый. А, фиолетовый, иду. О, нормально. А я иду на Б, а я иду на А я не иду на Б, я иду на Мене. Стоящие парни лезут в пекло. Надо был бамбус выбрать. Кунтур сидит, коробка. Спасибо. Чторт, Рандон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон Попал мне ловощи Просто подъем яму не плынь слышно А он ловос пистолеты его добейте Тихо. Что же обмехаю делать, вы Я маньяк Тебе хуяк Неожиданный поворот Чё, куда идем? Нахуй Там был Надо в школе предложить учить Андр один, Андр один, Андр один. На сэндвич Сыфтите, пожалуйста. Гондар, да. Андр чист? Уже, да. Окей, иду на мид. Идем на Б. Коннектор, АВ. В кухне. В кухне, Шок. Полюс. Что? А мы АВП. Зумиться в джунгле. Возможно будет сейвить мало Коннектор. Ой, блять, этот шаг. серьезно. На время, на время, пацаны, на время. Easy Ну что, пацан, я беру м 2009 игра знаю, пиздилей. Пацаны, а у вас сколько ППС? Мне, мне 50. Понятно. Пчет у пчет. меня нормальный. Когда снимаешь, 60-70. У меня 90, стабильно. Ну, меня тихо, тихо, 90%. тихо скажи. Лупул! ВП перестрелял на ходу, я ару. Кто на ну, ты спавнишь, шмотри. Реб... На каре, на каре. Знаю, Ребята спавны. А, так ты что не смотришь там? Ну там, блин, зашли бы лучше, там один должен быть. Ну что, кто? Полит, шелево, ау-п. Форест, варю. А. пас. Я его убил, нет? Не знаю, Блядь. я смотрю сейчас. Это раз три позиции в черт, охренеть. Отлично. Nice. Три головы нахуй Оба, народ -э рот. это М249 на ходу раздает, конечно Мне нравится Выхожу такой на мид, короче Вижу АВП, начинаю стрелять и такой Хоп, голову дал, я такой Лол, ару. Хоп, хей, лавалей. Да. Ч ⁇ пацаны, вам не стыдно? Щитами гонять, Да, нет, и что, все честно? Не, я конкретно имею в виду. А, во... Вас Сильвер обогнал. Мы можем тебя как бы убить, а можем как бы кикнуть. Ты не думал об этом? Нет. А -а -а, мне вообще всё равно, в принципе, да шучу. Окей, нет. Походу это... А? Никого он бы попал в этом бэт. Или Андер, Андер, Андер, Андер. Давайте трой. Андер один. Андер. Клочфи. Нет, я конъектор попал. Или фи. Угу. не надо напрягать Пожалуйста, вы, Лол. вы Тихо. у тебя с голову и так расцелом попал он в яму пошел человек. если хочешь можешь сявить Дифуз бегом. Да бегом, дифуз, это ла. Мне б дифуза. Oh, ah, ah. ah. ah. Если б не бегал, бы успел. Если б не тупил, бы. не, я вообще стрелял одного, убил другого. Было. Над, набор саперу купить на всякий случай. Стрелял в, одного, попал в и не не, -не, -не. не, -не, -не, -не. как спинок? Чё? как. Плышка. На... Па па Там вышли оранжевый или нет? Нет, пала в смух. Попал по нему, он лов. А, в бандере двое, андер двое. Это а, они сейчас коннайдер пойдут. Точка, посмотри. Калаши, два калаша, еще в андере один. У вас вроде бы скал. Я себя на 2 метров. А, калаши специали. Мися, а где бомба? Вот еще Калас ну, вот, лежит, алё Где? Хера, а сейчас скин такой, нормально еще есть чёрт-рай-карик Бутер Возможно, она пойдёт А, уверяю, там правда Сити Как он так? Ну, скал... Давай, ебаш <свист> <свист> Найс Займу дроп от поклонников. То же самое. Хамун, жалко. Мы отходим. Это БВВ. Папсы. Желтый стоит на месте, он залагал. живут угу, в кухне вот это я 90-й забрал да, короче сейчас вот. Промен... променял эмху на маг 10 потому что маг 10 тащит на близких расстояниях Желтый, не лагай, желтый, не лагай. Чей не надо друг? Мне нужен друг. Не, nee. мне She нужен друг. друг. Да. Принимаюсь скинами. это б, таб... или Андр опять. Андрей, один колён. У них двое на ту спауне ставили. Мед есть. на ту спауни, бомба -бом на ту спауни. Прием, прием, прием. Прием. Сядь, на. Мед есть. Бля, я не выйду, ребят, меня зажали. Чувак вообще офигел. Ээээ, <свёзд> а, или один лоу хп Не надо напрягать а На пошел через эспа кей okay. С бомбой 2 лоу хп хоккейска не, ну, не Скорее Скорее Это, мне кажется иногда что без играть лучше чем спайм is... что вы пойдете еще? я пойду я пойду синий ты пойдешь? да из лобби уходить сух аккаунт, да бля. Это. Стопод. Лол. Фучанник. Да иди сюда, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, Короче, прошел из коннектора и убил чем? Андер кто-то не чекал, вот. <свист> Зато я слышал, как он к себе шел. Очень хорошо слышал. Купи наушники, пожалуйста. Съебал минут 3 на один, на 2. Ну, хорошо, да, изи, ничего не делаешь почти. Я охуел, блять, по мне стрелял? Да. Только я не почувствовал, по-противнику. Ты сейчас. Охуел, по-моему, противнику стрелял? Да. На него не написано, что он твой? Я в него стрелял. Ты его не любил, согласись. Я в него стрелял. Тише, тише, аккуратней. Он прям тут. Ответишь. Ой, все, изи последний. Мне кажется, сейчас банду надо запатрули. Там никого нет Он бил тут все Лучше стоит посмотреть Вон яма яма яма Какая яма Спасибо за игру Кто хочет добавлять?